Любите сов? Нравится наблюдать за их благородством и величием? А хотите узнать, что означает символ совы? Об этом и многом другом, но не менее интересном, вы узнаете после просмотра этого видео. Не секрет, что сова у всех ассоциируется со знаниями, мудростью и благоразумием. Древние легенды гласят о том, что сова — это верная птица Артемиды, которая имеет возможность видеть все вокруг себя, не двигаясь, поворачивая только голову. Ее светящиеся глаза, громкие будоражащие крики и бесшумный полет послужили тому, что многие народы начали сравнивать хищную сову со смертью. Больше всего в эту оккультность совы верили народы Китая, Японии, Древнего Египта, Индии, Центральной и Северной Америки. И это неудивительно, ведь, согласно легендам, в сов могли превращаться ведьмы и колдуны. Многие приписывают совам из-за их возможности видеть в темноте дар пророчества. Сотни веков назад к совам относились со страхом и осторожностью. Сейчас же картина кардинально поменялась. Сова символизирует житейскую мудрость и ясность ума. Подарок в виде статуэтки совы поможет детям, которые испытывают определенные трудности в учебе. Фигурка совы поможет справляться со сложными заданиями, начнет развивать интерес к знаниям и поможет успокоить чрезвычайно активного и непослушного ребенка. Символ этой птицы в сочетании с денежным деревом способствует распределению финансов, контролю ситуации, обдумыванию поступков. Если поставить такой символ возле сейфа или места хранения денег, можно быть уверенным в том, что не будет пустых и ненужных финансовых трат. Не имеет значения, с какого материала будет сделана фигурка совы. Главное, что она принесет в дом своего хозяина житейскую мудрость, направит в правильное русло знаний и поможет с решением важных вопросов. Чтобы ты всегда все знал, подпишись на наш канал.